Путешествуем во времени с викториной города Югры. А что ты знаешь об истории своего края? Это одна из самых массовых краеведческих викторин за всю историю нашего региона. В ней принимают участие 15 городов. Любой житель Югры, достигший 6-летнего возраста, может принять участие в нашем конкурсе. Всего 10 вопросов. Тебе нужно найти 10 ответов на вопросы, связанные с историей своего города и округа. Получи анкету по месту работы или скачай ее после 20 августа на сайте «Открытый регион Югра». Заполненные анкеты необходимо сдать 9 сентября. Для вашего удобства пункты сдачи анкет расположены в непосредственной близости от избирательных участков. Если вы правильно ответите на все вопросы, вы станете обладателем ценных призов. Разыгрываются автомобили, мобильные телефоны, бытовая техника и телевизоры. Имена победителей будут названы 15 сентября. Счастливчиком можешь стать именно ты. Участвуй и выигрывай. Викторина города Евре. Старт уже дан.